Всем привет, друзья, и мы продолжаем «Зайчика. Новая серия». Уже не помню, какая. А -а -а! Чёрт, чуть-чуть не нажал на новую игру, ё-моё. Вот это я, да. Точно, точно, точно! Точно, точно! Кричит наш Бяж. Мы как раз остановились на моменте, где прогнали Семёна. Да базар ответишь, на! На! Горло тебе перережу, слышишь? Но это не надо. Ромка и Бяша начали швырять глыбы льда в убегающую Семёну, а потом вместе страшно закричали, запречитали гум... глумливо. Да, Да, я. Закрустил снег. Запыхавшиеся ребята приблизились ко мне, и я наконец мог разглядеть их прибавившиеся в резкости лица. Мои очки... Блять. Ромка выругался. Гандон этот стащил. Зато мы ему всыпали одну сына. Чего ты очки? Так блин, где моя? Заварили всю эту кашу, возвращать теперь мне очки. завтра вот с таким фуфелом припрется, отвечаю. Каштаот отвратительно, ты прям бесишь меня, не могу. Гиены в короле Льве обзавидовались бы этому смеху. Ну реально гиена какая-то. Ну и дела. Ну и дела, Толк. да. Ты без очков хоть что-то видишь? Ну, если вплотную, то можно сказать да. Немного. Из мглы выдвинулись рука с красным прямоугольником. Рома предлагал мне сигарету. Угощайся. Я прищурился, сились различить марку табака, хотя совсем не разбирался в сигаретах. Я ни разу не курил, да и начинать не хотелось. Интересно, будут ли они со мной общаться, если не перенимать все их привычки? А поколебавшись, я покачал головой. Апортмент, что ли? Да, ты видел, как я могу двигаться? А ты в глаза долбишься? Не видел, как он Семена четко в маске. Вот, вот, вот. Базара ноль! Мортал на! Тоха, у нас Рокки Тогда уж и вам драго. Курим одну на двоих, гони, жигу. А, Ромка губой подцепил сигарету, а беж суетливый шарик по карману в поисках зажигал. Че я сказать хотел? Не держи зла, брат. Ой, да что вы, како, какое там зло, вы че? Поймали меня где-то в лесу, там пытались отпиздить, плюнули в мою маску, которая я не знаю, откуда взялась. Какое зло, вы о чем? Мы тебя на вшивость проверяли. А то очки эти, еще и маска. На вшивость проверяли? То есть вы меня к себе в банду хотели взять? Или вы сейчас хотите, как вот э, Семена, блядь, шестеркой меня сделать? Бяша чиркнул здоровенный Билиси, и Ромка смачно затянулся. Меня, кстати, Ромка зовут. Да, знакомый уже. М? Он пожал мне руку сильно до боли, сдавив пальцы. Вот этот вот прикол. Так. Типа, я Альфа! Его сорванные сухие мозоли на ладошке говорили, что он носит спортивный костюм не просто так. Это вот, Бяша, ты не очкой. Со свиньей мы лично пообщаемся. Ну хорошо, давайте, теперь оберегайте меня. Я теперь вот член вашей банды, да. Он выдохнул в мою сторону клуб от чего я тут же закашлялся. Ага. Ага. Пойду пока сумку соберу. Я нагнулся за, э, за выпотрошенным рюкзаком его содержимым, надеясь, что новые приятели исчезнут, когда я повернусь. Но они так и остались стоят, передавая друг другу сигарету. А помочь мне не хотите, блин, вытряхнули мне тут все и стоят курят. Два низкорослых силуэта, заблуждающие между ними огоньком на фоне сосновых солбов. Они ждали, пока я соберу учебники, и перешептывались. Говорили, говорил в основном ромко Ромка, беляша лишь шмагал носом и одобрительно мучал. Ну конечно, он же... Попёздыш. И тут среди припорошенных снежком тетради я вновь увидела ту старую, потрепанную временем зайчью морду из папье-маше. Ну сейчас он вроде повалялся, вроде слюни Пустые дыры глаз, у которых может быть что угодно, любые глаза, но маска будто хотела иметь мои. Откуда она взялась и что-то забыла в моем портфеле? Я подобрал ее так осторожно, словно опасался, что она цапнет меня за палец. Просто новогодняя маска за индивевшим плевком на внутренний... Фу. Давай мы сначала ототрем, а потом ты будешь это одевать. Только что-то в ней было не так, что-то копошилось внутри, под коркой старых газет. Я слышу шуршание тысячи маленьких тел, дрожь исходящая смеха. Что-то пыталось прогрызться наружу. Ой, фу, брось! ОПАРЫШИ! ГОТОВ, ТОХА? ГОТОВ, ПОХОДУ, полной НАДЫШАЛСЯ, ВОТ НАДЫШАЛ НА МЕНЯ СВОИМИ СИГАРЕТАМИ, ТЕПЕРЬ ГАЛЮНЧИКИ ПОШЛИ. Голос Ромки выдернул меня из кошмарного видения, я с ужасом отбросил маску прочь, за пределы видимости. Отвращение клокотало внутри, но я, я собрался и не подал виду. Настоящий это черви или очередной сдвиг по фазе, без разницы. Слишком много силы для одного дня. Хотелось как можно скорее очутиться дома. Ладно, пацаны, мне пора уже. До свидания. Я протянул руку навстречу двум фигурам, чтобы попрощаться. Темные продолговатые пятна подрагивали впереди. Застыли внимательно меня, изучая. С кедрами закорешиться решил. А чё нет? Такие же дубы, такие же, блин, деревянные, как вы. Мы здесь вообще-то. Госромке прозвучал у меня из-за спины, и я чувствую себя неловко обернулся. Деревья, хреновые кенты. Да такие же, как и ей богу. Ты не несы, мы тебя до дома доведем, а то ты как слепой котенок. Ну как будто да, отобрали у меня очечи, значит. Так здесь живем и сгниешь. Ну давайте проводите, да, правильно, до дома. А курок разбился о пень с а, нопом искр и зашипел в груби моих ног. У моих ног. <свят> Ребята как-то натя... натянуто засмеялись и взяли меня под локти. Покидая пустырь, я обернулся в надежде увидеть Алису. Хотя бы рыжее пятно. А вдруг? Но видел лишь грохочущий трактор, который выползал откуда-то из-за поворота. Дизель. Ты тох смотри, это еще заведут Эй, что там стоит? Впереди на обочине из тумана возник силуэт Я на него нажала, оказывается на него можно было нажать Мы отошли, чтобы пропустить его Ты, че, ты кто такой вообще? Из-за упавшего зрения сумерек казалось, что навстречу нам, не касаясь земли подошвами, скользит призрак Но он приблизился, и я рассмотрел взрослого мужчину Узнал его по крижистой фигуре, тот тип, что курил у школы утром. Мужчина одарил нас деловитым взглядом ледяных глаз и пошел дальше, быстро загинув поутьме. Нет горба, зато дайте губа. Беша, о, какой-то островный я не могу прям. Я испугался, что незнакомец услышит дразнилку, но он был уже далеко. Мы продолжили путь. Молчали его в процессе, и брели мы вдоль замершей просики. Тишина и частичная слепота вместе, де... вместе действовали угнетающие, и я заговорил. А почему тебя Бяша зовут? Буретенок криво ухмыльнулся. Потому что я волк в овечьей шкурина. Серьезно? <клышь> в овечьей шкуре? Не, по-моему, ты целиковая овца. Брешешь. Пургу гнать, это он умеет. А? А звать его так, потому что блеет, как овца. Все после того, как из черного гаража живым выбрался. Бяша моментально изменился в лице, я заметила это даже сквозь пелену. Отшатнулся. Замычал что-то не челе... не, ч... не... не члена... раздельно, господи. Видишь? Вижу. С ним так всегда, как об этой херне заговоришь. Ты сейчас о чем? Ты серьезно про эту страшилку не знаешь? Нет. Рассказывай. На черной-черной улице. В черном-черном доме? Черный-черный гробик на колесиках? В черной-черной подворотне стоит черный при гараж. И он знает о тебе все. Глазков на нем нету? Где ты живешь? Что любишь? С кем дружишь? Так. Наверняка слышал о пропавших детях. Так. Это тут не первый год происходит. Ты думаешь, их гараж жрет? Все местные знают, кто здесь замешан. Гараж? Даже взрослые. Вообще, везет тебе? Ты вон в лесу, считай, живешь. И чем это мне везет? У меня тут лисы бегают. Он к тебе так просто не сунется. Почему? Тупо сечет, что среди деревьев будет выделяться. А, -а, а вон он чё. А у нас эта хрень может где угодно поджидать, иногда в конце переулка или возле дома. А еще? Так, идешь такой себе ночью, и тут раз, он стоит, где совсем недавно пусто было. Ты сам это видел? Дверь открыта, внутри мрак! Ты, по-моему, перекурил свои сигареты, или ты что-то уже потяжелее начал употреблять в 12 лет-то. И тут как? Бяша натянул капюшон на голову и завыл на высокой трепешущей ноте, не ори, твари, пожалуйста, завали хлебала, стараясь заглушить Ромкину речь. Ладно, ладно, проехали. Я переваривал рассказ Ромки, не понимая, как, как относиться к услышанному. За недолгое время, проведенное в этом заснеженном глухом поселке, я уяснил одно, многие, многие здесь столкнулись с тем, чего так и не смогли понять. Я взглянул на мелко трясущего себяшу. О -о -о! Я же говорю, полноценная овца. Тоха, а вот скажи, на вы-то сюда переехали? О -о -о -о! Я тяжело вздохнул, глядя под ноги. Далеко внизу ботинки бодали носками туман. Это были вызубренные и наизусть слова. У отца тут новая работа. И мама в поселке раньше жила, давно еще при Союзе. Здесь же нечего делать, только гнить. Ну или как Бяша, по лесам шастать. Бяша осторожно высунулся из-под капюшона, словно улитка из домика, и прислушался. Он у нас турист, летом целую неделю в палатке жил. Здесь, рядом. Прикинь. Хотя от мамки его звезда, ну ты я бы сам в лес сбежал. Мы шли дальше, но казалось, что этот лес плывет мимо. Сосны, черные клавиши, снежные прорехи, белые. И чаще играет свою древнюю скрипучую мелодию, музыку корней, берлок и запытых таежных скитов. Снежинки создавали будоражащую иллюзию. Казалось, кто-то бродит по лесу. Кто-то высокий, неуловимый, готовый в любой момент прикинуться деревом или слиться с сугробами. А потом, когда внимание к нему ослабнет, вновь продолжит свой путь вдоль дороги. Но это была лишь игра света и тени. Там никого не было. По крайней мере, мне хотелось так думать. Ромка вдруг резко притормозил и сказал. Слышите? В лесу кто-то бродит, походу. Кожа под одеждой засвербила, <coughs> заныла в желудке. Мы посмотрели, куда показала Ромка. Высоченные, и причем с нашей скоростью идет? Никаких гигантских фигур за мечтами сосен. А, за мачтами сосен, господи. Только тени, крадущиеся в полумраке. Медленные тени. Быстрые тени. Холодные. Снег бесшумно осыпался с ветки, заставив вздрогнуть, прикусить губу, будто что-то огромное поднялось с дерева и улетело. Возможно, в нашу сторону. Ромко поднял с земли шишку и швырнул в чащу. Оклик, с... Оклик срикошетил, словно ударил от тугой барабан. Эхо передразнила Ромку, а затем вновь воцарилась тишина. Кто-нибудь видел? Я помотал головой. <смех> ну, -то Что я видел, так это вертикальные мазки деревьев, темноту, снег и своих спутников в дымке. А вспоминались шершавые стволы, губчатые лишайник ледяное крошево над ней рвов. Пойдемте скорее, а то вечереет. Меня вновь взяли под, лого... под локти и повели вперед, понесли к лесу, к торчащим ши... шпилям сучьев. Солнце окончательно кануло за зеленые пики. Мрак зашевелился, расправил плечи, пополз, как дым. Вдобавок повалил снег. Густые липкие хлопья, белые мухи, летящие на запах падали. Мое зрение стало крохотным островком, омываемым темными водами. Утренняя тревога вновь начинала овладевать мной. Меречилось, что далеко-далеко, на самой кромке сознания, я слышу вкрадчиво пение флейты. Хрупкое, словно мартовский ледок, под которым дремлет бездонное озеро. Я ковырнул пальцем в ухе, прогоняя слуховую галлюцинацию. Лес был тих. Я представил ребенка, идущего в ночи под надзором дуплистых сосен. А вы знали Вову Матюхина? Мальчика, который пропал недавно. А разве мы не его ищем, сладкий? Опа! Привет! А где брутаны мои? Я вздрогнул и остановился, уставившись на провожатого. На Алису в ее неизменной маске лисы. Девочка нежно придерживала меня за локоть. Что ты здесь? А ведь я тебя потерял. Потерял? Потому что зазевался. Я щурился недоверчиво. И давно ты за нами идешь. Что значит давно? Я всегда была рядом. Да и за кем? За вами. одураченный а -а -а -а -а -а. я повертелся, но не нашел ни Рому, ни Бяшу. И вдруг почувствовал ее прохладные пальцы на своем запястье. Пойдем же! Мы собирались искать Вову. Так, да. Ну и как бы давай домой, а без очков как бы, я тебя практически не вижу. Хотя молодец практически вплотную. Не дав опомниться, она повела меня через лес. Запах мандаринов, кофе и петарда выволакивали. Я ощущал себя маленьким мальчиком, которого ведут в неизвестность. Впереди темнели стволы деревьев, грозно щетинились ледяные кусты дикообразы. На пути возникло что-то прямоугольное, вроде большой коробки. Да он что, гараж, что ли? Я окаменел. Коснулся краешка глаза, оттягивая века, как бы настраивая зрение. Металлический гараж вырастал прямо из валежника. Серьезно! Еще и лампочка горит. Охренеть! Тяжелый, громоздкий, такой невозможно без труда перевести с места на место. Стены окрашены черным, чернее окружающей тьмы. Лиса принюхалась, и показалось, ее маска сморщилась от мерзения. Ага Встревоженный голос спутницы напугал меня даже больше, чем эта жутковатая железная коробка Здесь я слышу его запах Не могу, ну как запах можно слышать, его можно чувствовать, ну чувствовать Это, я не знаю, для меня слышать запах, это все равно, что слышать прикосновение. Вот то же самое, не могу, я не воспринимаю это с нами в прятки, и он решил спрятаться. То есть он и с нами играет в прятки, и с родителями, и с э, милиционерами. Внутри. Ах ты хитрая падла. <coughs> Мне казалось, что от постройки отделяются, от постройки отделяются дымчатые щупальца, и что-то рыщут в, при, э, в прелой листве. Они стелились по снежному одеялу, подбираясь к нашим ногам. И какой-то жуткий металлический скрежет доносился из-за огромных черных ворот. Кто-то или что-то явно ждал нас внутри. Других вариантов нет? Нет вариантов сказать Алиса, иди нахер, и я домой. Наверное, со стороны моего дергания напом напоминала пластику марионетки, танцующей на нитях кукловода. Я приблизился к гаражу, за дыхание. Ну не надо, будешь потом как бешенна! И постучал костяшками по листовому железу. Тут же опасного отскочил. На мгновение показалось, как за стенками гаража что-то мучительно завыло. Послышалось, как зазвенели проржавевшие мясные курки на толстых металлических цепях. И что-то громоздкое, отринув сон, поползло отварить черные ворота. Ничего не происходило. Сердце бухло в груди. Соба! Это же соба! Ничего. Спасаясь повернуться к гаражу спиной, я очень медленно сделал шаг назад. Беги, трусливо проклеил голос в голове. Спасибо! Спытыкайся, я рванул в кишащую тенями ночь. За изломанный ствол лиственницы уверены, что Алиса бежит рядом. Минус спустя я обнаружил, что девочка пропала. Лес бормотал свои древние молитвы. Скрипел, тикал, шушал. Я замер. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я понял, что стою почти в полной темноте, в кольце взмывающих ввысь стволов. Все вокруг шевелилось и дрожало, уши закладывала от шороха и шелеста. Кроны таяли в космической черноте. Кусты становились пустыми клетками, а чьи обитатели вдруг ушли на волю. Казалось, что вот-вот когтистая лапа выпростается из мрака и схватит мое одеревеневшее лицо. Где-то вдалеке послышался крик. Антон! Ух, кто-то меня ищет, слава богу. Меня искали, как того пропавшего мальчика. Глаза защипало выступившими слезами. Тяжелая капля сорвалась с ресниц. Антон! Крик зазвучал громче и на мгновение даже поверил, что меня спасут. Я здесь! А здесь! Опа! Одно из деревьев двинулось вперед. Это был не Ромка и не Бяша? Кто-то взрослый, высокий, с длинными руками. А позади него крались тени, напоминавшие собак. Но эти существа были намного крупнее жуткие. Лес больше не таился, не прятался за ложными образами. Я замер, будто олень, на шпиленной на лучи приближающегося автомата. А чужащие уставились на меня. Сумерка без очков и. Я... Я видел слишком мало, но увиденного хватало слегкой, чтобы остолбенеть от ужаса. Резкий запах звериной мочи и мокрой шерсти окутал поляну, когда жуткая процессия во главе с гигантом направилась ко мне. От страха косились ноги, и я упал на колени в снег, словно бы молясь этой фигуре, деревьям, в темноте. Копыта! Я не смел поднять глаз, и когда он подошел, накрыв меня смрадом, на миг почудилось, что ноги его прора... поросли седушерстно. Я зажмурился так сильно, что на внутренней стороне век записали красные круги. Лишь бы не видеть всего этого. Зато я чудесно слышал. Его дыхание наждачной бумагой царапало уши. Хриплое, глубокое, рычащее. Я выудила из памяти бабушки заговор. Мертвый мертвый, мертвый, мертвый, мертвый, мертвый, мертвый. Ответом было рычание воли. Лава не защищали от когтей и клыков, Я была обессилен. И тут неподалеку послышался знакомый ласковый голосок. Ну же, скорее, Попробуй его на вкус! Ах ты ж, сучка, скормить меня пришла, да? Это хозяин леса, да? Кто-то горячее пробежало по горлу, как веревка, мясистая и липкая. Язык. Я же говорила, хозяин. Это наш зайчик. Позаботься о нем. Ваш зайчик? В узкой... В узкой бойнице приподнятых век за дрожащими пальцами я видел грозную фигуру, нависающую надо мной. Убери лапу свою. Ушел запах псарни, компостных ям и мха. Задо мной величественный и жутко возвышался рогатый зверь. возис сквозила будоражущая царственность. Рога подпирали тучи, а вытращенные пельма пивались крючными в мои готовые лопнуть от ужаса глаза. Руки были полны даров. Конфеты выпадали на снег и переливает. И переливались пестрыми фантиками, серебрились упаковки шоколадных батончиков. Чупа-чупс воткнулся в сугроб пластиковой палочкой. Теперь... Спасибо. Моим По ногам посыпались конфеты. Столкнулся алет игрушечный автомат. Это, кажется, игрушечная чай-чай вована, да? Или чей? Я, я точно помню, что у кого-то был грушечный автомат. А, и парализованный страхом я вспомнил во во во пропавшего во и был точно такой же. Рядом упала кукла. Это кукла этой девочки, по-моему, пропавшей, да? Рядом упала кукла, посыпались града, металлическая юла, плюшевый медведь с облезлым носом, рыжий Карлсон без пропеллера, ловяный солдатик, знаменосец, пожарная машина и кукурузник. Игруш... Игрушки не были перепачканы в крови, но воображение дорисовывало багровые потеки и кляксы. На эти сокровища, принадлежавшие безызвестным детям, ложилась рогатая тень чудовища. Не хочу! Косматые руки выудили откуда-то из, из темноты, преследовавшую меня, образину зайца. Чпонь! Я готов. И грубо нацепили мне на лицо. Сальчик. Я буду кем угодно, только не жри меня. Тени зверевья круг медленно и грациозно стали на задние лапы. Тут же свет ударил мне в лицо расколов пополам фигуру монстра. Я заслонился пятерней. Луч фонаря скользнул вниз. Антон! Я. Вот ты где. Да. Ты совсем сдурел! Заберите меня отсюда! Это вообще как понимать! Ты видел, что тут было? Ты видел? Видел? Тут пипец, тут звери, тут вообще не пойми, что он мне маску нацепил. Они мев, я глядел на папу туда, где секунду назад громоздилось чудище. Мрак укут... укутал поляну, но игрушки и конфеты темнели на снегу. А если набраться сил и подойти к кустам, то наверняка там будут и отпечатки лап. Язык проглотил? Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, да. У меня просто горло пересыхает, когда много читаю, болтаю и так далее. Я поэтому постоянно пью и извиняюсь. Одноклассники твои к нам пришли. Так. Сказали, ты сбежал от них в лес, самую чащу и... Я не сбежал, это они сбежали, кинули меня тут сбежали, щечки отобрали. Валим! Что это за дрянь ты напялил? Я стянул маску с запрешивая лица и бросил ее к остальным игрушкам. У дебрик захрустели ветки. С ужасом я прильнул к отцу, а он стропенулся, изучая чищебу. И сказал совсем другим напряженным тоном. Так, пойдем отсюда скорее. Пошли, пошли, да, я только за, домой, веди меня домой. Мать узнает, такой нагоняй нам устроит, мало не покажется. А, спасибо, что нашел меня, спасибо, спасибо, спасибо. Я потянулся к отцу все еще леденее от ужаса. Схватился за его крепкую ладонь, почувствовав подушечками быстрый пульс. Поднялся и, пошатываясь, побрел с папой по его едва различимым следам. Назад, к человеческому жилью, к свету, к дороге, где отец припарковал машину. Чтобы дома ни слова, ясно? Да, капитан. Ни единого намека, где я тебя нашел. Да, капитан. Ты, ты видел там гараж? Там гараж стоит в лесу, посреди леса гараж. Да, папа. Он держал меня за руку, словно что-то очень ценное, и все рассказывал, как боится потерять меня и Олю. Но это был не тот липкий, как язык животного, страх. Его страх был благородным и чистым бриллиантом, а я кивал и послушно перебирал ногами. И вдруг где-то из-за спины я вновь услышал знакомый голос. Помни. Ах ты ж, сучка рыжая, не подходи ко мне больше. Пока ты со мной, никто тебя здесь не тронет. Ой, мне, мне тут втащили уже кулаком в лицо. Никто не тронет, меня уже вон избили, очки забрали. Пацаны меня кинули! Че вообще произошло? Рогатый зверь чуть не сажал вообще из-за тебя, мразь, из-за тебя! Машина двинулась по направлению к дому. А вот и гараж, сука, Вау. Ты видел? Это гараж! Припав к стеклу, я различил среди ели и приземистую постройку, хибару черней самой Черной Ночи. Гараж, хранившийся в чещебе, металлический склеп. Он словно шел за нами по пятам. Мне показалось, что-то еще видел. Вроде нет. Через миг постройка скрылась за поворотом. Я заглотнул горечь. Так вот рыжая дрянь чуть не подставила нас. А белые снежинки все парили в темноте. Ой, как хорошо дома, то а. после пережитого всего. А! Все такое размазано-смазано. А вот и мы. Не запылились. не запылились. Мама спускалась по лестнице, вцепившись в отца фирменным взглядом. Ну, что ей постоянно что-то там не нравится, блин, задолбала. На ее лице застыла грозная эмоция на стыке гнева и презрения. Внезапно ее взор упал на меня и опасно долго задержался. Так, я не поняла. Антон, а где очки? Потерял? Да, с, с, с пацанами носились снежки, играли, и как-то вот слетела вот у меня просто вот прям вот так. Да. да, в школе поди забыл, простофиле. Слышу, заткнись. <смех> вот сейчас вот не надо меня так обзывать. Это вот сейчас вот... Это обидно. Не надо. Я и сам могу за себя ответить. Спасибо. А подвисла ядовитая пауза. Весь в тебя. <смех> Понял. Отец сердито да. смерил маму взглядом, а затем заговорчески подмигнул мне, напоминая о нашем уговоре. Да-да, я помню, помню. Ну ничего, есть же запасные, проживем как-нибудь. Ну замечательно, выдайте мне, пожалуйста, вот прям сейчас хочу. Родители еще некоторое время стояли в тишине, а затем каждый из них молча побрел по своим делам, подальше друг от друга. Я еще не успела раздеться, как ко мне бросилась Оля. Оля, я о тебе думал, пока, когда меня хотели убить. А я лису увидела! Не подходи к ней. Меня словно дробью пульнули. А не мев я лишь зашевелил губами. Созвоном разбилась в чашка. Это мама выпустила ее из рук. Ее лицо было бледным, она растерянно уставилась на осколке. Эта короткая, вдоль секунды пауза длилась вечность. Потом мама с досадой сказала. А я думал, сейчас скажет «на счастье». Когда мама что-то бьет, это на счастье. <laughs> Если там ребенок что-то бьет, то он криворукий, косожопый и так далее. Что тебе не нравится, то сова, то лиса. Ну, ребенок любит животных отвали от нее. Когда ж тебе Никогда отвали. Бубнила там, а? Правда, правда. Мне рассказывай еще: мне, мне, мне. Я не слушай, мне мне еще говорить. Такая пуши забора стояла на задних лапах, совсем как человек. Она меня позвала, а тут мама вышла, и лиса убежала. Опа, она тебя позвала. Не подходи к ней. Не было там никакой лисы. Не выдумывай. Ой, ну началось. Уйди, Бубнила. Не подходи к ней. Если бы понадобилось, я был готов трясти сестру, как кирпичную куклу. Ты чего, Тоша? Не подходи, слышишь? Мама вышла в коридор и удивленно посмотрела на меня. Я стушевался. Ну, лиса ведь укусить может. Мне вспомнились детские сказки, второ... в которых лисы воровали детей. Представил свою Алису вольную, хищную, бегущую, быстро-быстро по ночному лесу с дергающимся мешком в обнимку. Это же было не настоящая лиса. А ты откуда знаешь? Ты же ничего не видела. Расскажи ему, Оль. Она на двух ногах ходила, а еще была в платье одета. Ну, точно Алиса. Только она была в заправду. Я тебе верю, я тебе верю, а то уходи, пошла вон. Это наши детские разговоры, все, пошла вон. Видишь? Вижу, верю, знаю, иди отсюда. Мама устала улыбну, словно это все объясняла. Я тоже выдавила себя в улыбку. Жалко, как тонкий кусочек мыла перед тем, как он окончательно растает в руках. Но, оставшись наедине с сестрой, я шепнул. Еще раз увидишь ее. Беги. Во, правильно, правильно, правильно. Предостереги, сестру. Мысли о лесном чудовище атаковали, бомбардировали меня, будто дождь из конфет и игрушек. Предо мной стояла поросшая шерстью фигура, распрямляющаяся на фоне стволов. Кто он? Что случилось в лесу? Что со мной происходит? Я зажмурился и бросил в рот витамины. Запил их водой. Антон, я сомневаюсь, что это витамины, ей-богу. Хватит, сход... хватит сходить с ума, пожалуйста. Хватит. Меня теперь вопрос, они вообще все настоящие? Это вот... Все вот это вот, вот эти вот животные, они существуют? Или это просто... Мать их там накормила таблетосами, их теперь там плющит наркоманит вообще. Я кое-как усился за математику, но задачи не желали решаться. Цифры в тетради только выркались и перемешивались, то кружились станции, то прыгали за поля. Ну вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Может, это все вообще глюки там, я не знаю, от таблитосов, или там от стресса, от того, что родители ругаются, там может быть развод и так далее. Для детеныши дич, это вообще это кошмар. От всей этой чехарды голова стала тяжелой и так и норовила упасть в, чис, в числовую вязь. К векам словно подвесили маленькие гири, те, что кладут на весы в продуктовом магазине. Стоило мне сдаться и захлопнуть тетрадь, как воспоминания о прожитом дне суматошно заскакали перед глазами. Вот я снова посреди душных школьных коридоров. Отсюда виден кабинет литературы, лица мертвых кла... а, классиков на... Я уже думал, одноклассников, мертвых одноклассников что? Классиков классиках. Мертвых классиков на портретах. Строгая и царственная поза классной руководительницы Лилии Петровны. А затем углом ждет не дождется ее ненаглядная дочка Катя, ябеда и сплетница. Эй, новенький! Новенький! Что? Что, тебя еще потрогать? Пошла вон. Чего тебе, Кать? Она закачалась на носочках, спрятав за спиной руки, и с фальшивой улыбкой поинтересовалась. Скажи, пожалуйста, а чего это тебя к нам перевели? А, а? тебе зачем знать, знать? Зачем тебе это знать? Скажи мне, пожалуйста. Будешь ходить всем новую выдуманную историю рассказывать, не пойми какую, да? Тебе это знать не надо, все, уходи. Может быть, я сказал бы правду по линии, Но Катька продаст мою правду на рынке за три копейки. То же самое, что распечатав мои мысли на принтере и повесить рядом с фотографией Вовы, чтобы все читали. Я вновь обратился к заученному ответу. Это все из-за моих родителей. У папы тут новая работа. А мама... Мама... Но Катя даже не думала меня слушать. Ветнулась к новострённым ушам подружек, зашептала, касаясь на... Э, Косясь на меня и хихикая. Естественно, естественно, все, Вали. Да-да, конечно-конечно. А что тебе известно, мне интересно. Ну-ка, давай-ка. Ты же сплетница, значит, ты мне должна что-то рассказать. Давай. Он нас тут совсем за дурачков держит. Держу вообще, да. Как ты догадалась? Я вот слыхала, что это все из-за его отца. Да, с чего это вдруг? Может, из-за меня. Он недавно кому-то крутому дорогу перешел, и теперь они всей своей семейкой в нашем захолустье скрываются. Откуда у тебя такая информация? Скажи-ка мне, пожалуйста. Неправда! Ты все врешь! А слышали? Слышали, как он бабуина просто так стукнул? Конечно, просто так. Будто бы ты не знаешь. Это каким надо быть уродом, чтобы в первый же день так над одноклассником измываться? Ну, слушай, если у тебя уже устоялось бы мне такое мнение, я могу и тебе втащить. Ну, как бы, и для всех это не будет сюрпризом, для всех это будет нормально. Иди сюда. У меня правый похоронный. Сейчас покажу. Прекрати! Ты же знаешь, он первый начал! Знает, знает, она тебя подстрекает, и, и втащи ей тоже. И будто этого мало. Мало, конечно, могу еще тебе. Хм, ходят слухи, что он спутался с варюгами из шайки Ромки Беттифана. Так, ну они теперь мои братюни, да, так что бойся а теперь ходить домой одна. Ой, девочки, сумки проверяйте. А чё, сумки сразу проверяйте? Бойтесь домой ходить. Все проще, все гораздо проще. Вот ты вот сейчас стоишь, тут меня поносишь, да? А я как бы из шайки. Тебя ничего не там не скучают из той же сай, из шайки, в которой был с нем. Тебе не страшно? Того, и глядя, в гардеробе вещи начнут пропадать. Да, они начнут. Вы начнете пропадать один с другим. Будем знать. Это Петров с дружками постарался. Угу. Вы будете пропадать, не переживайте Вы начнете. да Да-да-да Замолчи, заткнись! Ой, не ведись, не ведись, не ведись Она же дурочка, посмотри на неё Она ж, У неё же на лбу написано Я дебильная Вон как раскричался-то ты ужаленный Ну или втащи, это хуже уже не будет Вот серьезно! А зрачки-то Зрачки какие широкие! Ой, это, короче, да, я употребляю. В общем, что бойтесь. Опять чего доброго с катушек и руки распускать начнет. Конечно, начну ты первая. Не зря же его мать с таблетками пить. А, так ты уже в курсе? Ну ладно. Мы, тоже что у тебя в голове творится, блин, а? Я замер в смятении, безуспешно пытаясь понять, откуда она знает про лекарства. И что пугало сильнее, вдруг в ее болтовне кроется ужасающая правда. Да-да. Да-да. Он такой же ненормальный, как и его сестрица. А вот тут я предлагаю уже реально втащить. Представляете, как этой сумасшедшей дурочке каждую ночь прилетает сова ростом с человека. Да, прилетает. Да-да-да, тут у него такая, такая, да Только что ты -то ее никто из здоровых людей не видел. <клес> Ничего, тебе я сейчас тоже парочку раз двину, ты не только сов начнешь видеть. А этот наивный просток ей верит? Конечно верю, сестра же. И тут среди ухмыляющейся толпы я поймал единственный сочувствующий взгляд. Это правда, Антон? Ой, ну не верит эти сучки, ну, ну ты кому собралась вообще верить? Ну вот ты посмотри на нее, ну ты же прекрасно знаешь, кто это, кто она и так далее. Ну кому ты собралась верить, ну я-мая, на то Тоха перестань себе это представлять, я начинаю это верить я... Сама всему, всему тому, что тут происходит Не надо, Антон, прекрати Неужели действительно тебе не здоровится? Ну, чутка есть, да Полина, послушай меня Меня слушай, не ее, а меня Как же, как же Да-да-да Не слушай этого бутуна, Полиночка Не слушай эту сучку, Полиночка ты еще не знаешь. Еще не знаешь. Он тебя на другую променял. Не из нашей школы. А ты откуда знаешь, ты ее видела? Ты видела какая шикарная. Тебе никогда такой не стать. На А, Ли, Су. Угу. страдания. Прям такая. Ух. Полина согнулась, будто ее пнули в живот, а потом залилась слезами и громко, истерично плачу, рухнула на грязный пол. Что, Антон, Антон, что это за фантазия у тебя? Скажи мне, пожалуйста. Рухнула на грязный пол. Ты думаешь, с двух слов, с которыми вы перекинулись, блин, в первый день она вот будет кататься по полу? Антон Почему она, Антон? Почему? Ну, слушай, мы даже за ручки не держались. Вообще, я с ней первей договорился встретиться, как бы, ну Кодекс пацана. Ничего не понимая, я бросился к Полине, но Катя грубо оттолкнула меня ты чё лезешь-то, а? Чё ты лезешь, пиявка? Кровопийца! Убери от неё свои лапы, чудовище! Это ещё кто чудовище, блин? Под пеленой страха озрела ярость. Во, давно пора, ничего не изменится. Нав... А, блин, при Полине не надо, Антон, при Полине не надо, вот. Пока Полина не видит, этой сучки может... Немножечко, да, вот. Медленно всплывала из клубящегося морока. Я почувствовал, как моя верхняя губа ползет десном, оголяя зубы. То, что твой отец бьет мать, еще не дает тебе права поднимать руку на девушку! Что? Что? Антон, это правда? Кулаки стали кувалдами не разжать. Никто не смеет говорить такое про мою семью. Надеюсь, это неправда, Антону, серьезно. Потому что так как это говорит твое подсознание, да, вот этот весь негатив выливает, я начинаю сомневаться. Я помнил, когда уже кинулся на злобную Катьку. Ага! Слетел-таки! Слетел! Э, так. Что еще из нас слетело, это вот как бы надо <смех> разобраться, знаешь ли. Судя по твоему лицу, ты уже давно слетела. Ах, как, какие красавцы. <смех> Тут же толпа школьников вокруг нее зашумела, разразила свистым и гневным рыком. И стала расти. А, Скутиные фигуры учеников увеличивались, ширились спинулись вверх, все выше и выше, под самый потолок. У -у -у. Превращались в огромный черный лес, кишащий оскаленными мордами. Я сжался до пушистого комочка, э -э, затрясся перед могуществом изрытых язовыми стволов, не то людей, не то деревьев. Вот ты и показал свое животное нутро! Да. Трус! Катя на лицо была безображена ликованием и восторгом. Антон! мне! Помоги мне! Помоги мне! Помоги мне! Помоги мне! Помоги мне! Из леса донеслось пугающе хлопанье крылья. Два огромных белого уха спустились откуда-то сверху, и я с головой зарылся вниз. Антон! Антон! Пожалуйста! Вставай! О мое! Я и чуть не упав с кровати. Оказалось, я несколько часов метался по мокрой от пота постели. Олин Крик вырвал... По... Э... Да, Олин Крик... Крык. Не крык, все. Рык-крык. Олин крик вырвал, вызволил и щупали с кошмара. А Пожалуйста! Чего такое? Вставай! Вставай! Я встал, встал, встал! Я не сразу разглядел ее силу этого окна. Голос Оли был глухим. После драки у меня звенело в голове. Звук искажался, будто уши закупорили ваты. Схлипывая, расстроенная, как никогда прежде, сестренка повторяла и повторяла. Сова! Сова! Давай показывай, где, где, где, сейчас прогоним! Пожалуйста! Я боюсь! В смысле ухухухусь? В смысле ухухухусь? Ее слезы кипятком ошпаривали мне сердце, но, признаться, я почти благодарил Саву сов за визит. За то, что напуганная Оля разбудила меня. Оля, я сейчас... Давай, скакивай, беги. Хочешь, я тебе Мурзилку почитаю? А, Мурзилка. Сейчас, сейчас, сейчас. Мурзилка, Мурзилка. А, советский и российский ежемесячный детский литературно-художественный журнал, издаваемый с 1924 года. <как> <как> Маскотом журнала выступает неведомый желтый зверек в красном берете и шарфом. В журнале начинали свой творческий путь такие писатели, как Самуил Маршак и Агния Барто. Сейчас, секундочку, уже вот прям. Подожди. Я опустил басы и пятки на холодный пол. Пошарил в поисках очков. Вспомнил Семена его подлый поступок, и горестно вздохнул. Антон! А что ты делаешь у меня за шторкой? Ты же у меня в комнате за шторкой? Пожалуйста. Пожалуйста. Мне уже страшно. Она не отводила глаз от окна, словно боялась проиграть ему в гляделке. Я нащупал переключатель, лампа плеснула ослепляющим светом. Встала с кровати, зрение обманывало: то приближая ко мне окно, то отдаляя. Сестра была размытым пятном впереди. Идеть колотить. Я сделал осторожный шаг. Оль, что там? Что-то случилось? Ты хочешь, чтобы я открыл шторы? Нет! Не надо! Ты где Оля? Там же... сова! Оля, ты а... где? Голос доносился из-за моей спины! Ш Опа! Я обернулся и оцепенел... и оцепенел от ужаса. В дверном проеме стояла зареванная Оля. С кем... С кем ты разговаривал, братик? Опа! Вот это таблетки. Обхватив плечи, она таращилась на меня красным от слез глазами. Спрашивала, но будто боялась услышать ответ. Я разговаривал с тобой. С тем, кто притворился тобой. За окном угрожающий скрипнул карниз, словно на нем сидел кто-то тяжелый. Опа! А то, что выдавало себя за волю, начало расползаться менять свои очертания, увеличиваться в свете ненасытной луны до пугающих размеров. Это... Идти. Господи, это так жалобно. Голос больше не, прин... не принадлежал сестре. Тому, кто прятался за шторой, надоело притворяться, водить меня за нос. Я больно ущипнул себя в надежде, что силуэт у окна лишь продолжение ночного кошмара, галлюцинация проклятого дома, ведь они не кусаются. Фигуры выселась предо мной в дымке. Я услышал громкий вскрик когда по стеклу постучали. Оля, тихо-тихо-тихо, прячься, прячься! Тук повторился, я отшатнулся вглубь комнаты. Словно на свете существовали потайные углы, где я мог бы схорониться от этой жуки. Слышь, ты сейчас стекло мне разобьешь, лети отсюда! Стучали чем-то острым, железным. Железным? Может она что-то принесла? Замерцала лампа светильника, ярко озарила комнату и погасла, как свеча на яростном ветру. Ни закаливания лопнуло со звоном. <клевые> Опачки. Так, схвати сестру. Мрак, словно того и ждал, хлынул из углов и сомкнулся. От всей селены осталось лишь окно. Снаружи светила луна и, кр... и красила все, ц... все в цвет костей, извлеченных из клепа. Ну нифига блин, тут это... В черноте Оля завизжала, ткнулась в мою спину, ища защиты. Правильно, держи меня, держи меня, держись меня. Она что, проникла в комнату? И тут на нас уставился горящий прожорливым огнем глаз. Так прекрати! Если что принесла, я не знаю, оставь на пороге и вали отсюда. Нет, она не пыталась разбить окно. Она играла. Стучала и стучала, сваря нас с ума. <Слышко> да прекрати, будто гигантские часы мерили отведенное нам время, и маятник раскачивался над бездной. Уходи! Убирайся! Пошла прочь! Олис истошно кричала, ключами вцепившись мне в руку. <Слышко> Я с трудом различил два огромных крыла, раскрывшихся на черном пятном. Скажи, я тут... Сейчас скажу! Сейчас подойду! Скажи, что я больше не буду себя плохо вести! Хорошо не будешь! Никогда! Она больше не будет себя плохо вести! Только пусть она уйдёт! Уходи! Пожалуйста! Пожалуйста! <свеч> Лунный свет вдруг померк, погрузив комнату во тьму, и светящийся глаз скрылся. Я проглотил застрявший в... в... В горле ком, будто репейник сглотнул. шагнул к шторам, завороженный призывом безобразного гостя. Не буду, «Не буду, не буду, не буду!» Оля бормотала позади. Блеклое окно наползало на меня. Занавески шуршали. Я потянулся, чтобы отодвинуть штору, чтобы посмотреть в глаза страху. И в этот момент из родительской спальни донесся шум. Недолго думая, я рывком отдернул штору. Никого. Только за стеклом на корни среди птичьих перьев что-то поблескивало. Мои очки. Семен? Это сова? Или, или сова отпиздила Семена и принесла мне очки? Те, что сорвал с меня, Семен. Откуда они здесь? Ну как, откуда тебе сова принесла? Бери скажи там, я не знаю, крикни «Спасибо!» Неужели это подарок а, клокочущей ночи? Неужели их принесла сова? Я посмотрел во двор, на ту зловещую поляну, на зубчатый гроб, гробовой лес. И ни души, ни намека на поздних визитеров. Старый столб одиноким, одиноким часовым дремал посреди снежной пустыни. Рассохшиеся ставни кряхтели. Я отодрал... Утеплитель и полоски приклеенных газет. Да. Это когда в старых окнах давным-давным-давно, чтобы не продувало, по швам вот так вот заклеивали там кто чем, кто скотчем, кто там газеты напихивал, тоже заклеивал там это все дело. Теплоизоляция окон, да, да, да, да, да, щели окон затыкали лоскутами, лоскутами ткани и ваты, а поверх заклеивали малярным скотчем или с мощной мыльной водой, а, да, кстати, тоже было, с мощными мыльной водой и плосками нарезанных газет. С приходом пластиковых окон технология умерла. Да, было такое, было, было, было. С трудом открыл окно. Мороз впился мелкими иголочками в кожу, зашевелились от сквозняка рисунки на стенах. Я дотронулся до очков, уверенный, что они растают в пальцах. Они были настоящими. Мозг искал всему объяснение. Семён и его банда разыграли меня, вот и все. Я так подозреваю, что Семёна они найдут. А -ха -ха -ха. Вот и в кругу света под фонарем блестело гладкое снежное одеяло. Если кто-то Ходил у дома, сбирался по трубе к подоконнику, он должен был наследить. Отпечатков не было. Я осторожно забрал очки. Никто не отхватил мне кисть. Не выдернув полный тревож... тревожного движения сумрак. Вы почему не спите? Мы воздухом свежим дышим. От неожиданности я покачнулся и чуть не вывалился из окна. Совсем сдурели? Нет. Жарко что ли? Чуть-чуть. Не болели давно? Давно. Там сова была, Тоша ее прогнала. Не надо, не надо, не надо, ничего не говори это овцы, ничего не говори. А ну-ка марш спать к себе в комнату. Все, я ее прогнал, иди все спи нормально. А с тобой? Что со мной? Тебе вот прям вот докопаться не до чего, да? <связь> Мама выдержала паузу, прожигая меня взглядом. Подбирала наказание, соразмерное поступку. Какому? То, что окно открыла, не пойму. Но, махнув рукой, взяла за плечо Олю и ушла, бросив напоследок угрюмое. Завтра поговорим. А, Хорошо, подумай. Подумай над своим поведением. А потом поговорим. Я несколькими ударами вогнал раму обратно в пас, повернул шпингалеты, натрудив пальцы. Ох, вот эти звуки. Холод ушел из комнаты, но не страх. Водрузив на нос очки, я изучил свое отражение в, окон, в оконном стекле. Не лицо, а какая-то посмертная маска. Как у мальчика с доски объявлений. А ведь этой ночью я был предельно близок к тому, чтобы оказаться на его месте. В рассвете между детскими затылками прямо на меня смотрело черно-белое смотрел черно лицо. Это был во? Его фото висело рядом. Я узнал щекастую физиономию, нездоровую кожу. Семен. Подожди, а нам 12, а ему почему 13? 16 января. Утром ушел в школу. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно. 155-160 сантиметров, глаза серые, волосы каштановые, тучного телосложения. Я сейчас слегка это... сметение, так скажем. Симеон. Фотографию Бабурина распечатали и поместили под стекло, как музейный экспонат. Охренеть. Получено достижение. Настоящий детектив. Спасибо, спасибо. Вы прошли второй эпизод. Визуальный навалы, из зайчиков. да прям... разрез будет направлен на продолжение игры. А мне казалось, что-то еще вышло. мана Я думала, будет побольше. всего. Я уже прям такая готовилась, готовилась, прям готовилась. И что-то как-то, ну, что-то я вот прям вот. Ничего себе. Ничего себе, ничего себе. В общем, как-то так все. Тогда это получается последняя серия, если я, конечно, не найду там еще что-то. Потому что мне казалось, что-то еще было, по-моему. Но я могу ошибаться, то есть я могу быть дезинформирована, скажем так. Вот. Ну, в любом случае, у нас тут, смотрите, есть совушка, у нас тут есть лисичка. Раз они говорили о волке, значит, будет еще и волк, я так понимаю. Ш... Так, эти все есть, да. Значит, должен быть еще как минимум полк. Вот. Короче. Всем спасибо за то, что вы были со мной. Если это последняя серия, значит, должны сейчас скоро начаться стримы. Так что, увидимся на стримах. Да? Да? Да? Да? Увидимся же. Короче, приходите. Все. Всем спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Я буду всем безумно рада. Вот. А так что, идите отдыхайте. Расслабляйтесь. Всех люблю, целую. Всем пока. Пока-пока.